времени не знал, не смог, и поблагодарить за доверие за избрание меня в комиссии, вот, поэтому давайте тогда сначала у меня… У нас еще, да, я перебьюсь, можно, да, да, пришло пожалуйста. в адрес комиссии уведомление от депутата Министерства Совета Министерства «Морские ворота» Винниченко Сергея о том, что он направляет в Комиссии муниципального образования морские ворота членом правом совещательного голоса Глеба Александровича Пигу. Вот. Собственно. И предоставить это уведомление. Это, это вы, да? Это а, вы. вы. Угу. Ну, хорошо, я предлагаю принять, предложение депутаты, допустить. Александровича к Александр комиссию комиссию. будем голосовать по этому вопросу. Um, да, это ну, все, тогда, тогда. М -м Могу я сказать, да, С -с пожалуйста. да, я просто как журналист хот хотел уведомить, что будет производиться фото съемка заседания, чтобы все были в курсе. Да, конечно. У да. вас это уведомление Всего. было? Да. Вот, значит, и предлагаю такой порядок. То есть вот пройтись по повестке дня утвержденной. Здесь вот поступило сейчас вот, накануне буквально поздно вечером предложение от члена нашей комиссии Уранских рессемера приставов. Не было времени подготовиться, детально изучить, поэтому я предлагаю, чтобы после заседания значит, Красимер, раздал всем членам комиссии и к следующему заседанию, чтобы мы могли это уже обсудить более детально. Вот, ну, я тоже предлагаю, потому что вы сейчас созванивались тоже, походу. Да. Ну, то есть, после заседания... Ну, да, да, просто посудить, принимать в да, таком да, да. я считаю, преждевременно. Надо еще поработать, то есть я сейчас сам только это увидел. В моих предложениях идет о внесении изменений в регламент комплекса. Владимир у меня другое предложение. Просто э, дело в том, что на просном заседании принималось решение показаться в вашей кандидатуре, но мы ну, не знали, кто вы, что вы. Мы mm -hmm. могли бы чуть-чуть ну, рассказать о себе. Потому что, ну, как нас представили, у вас было меньше всего опыта среди всех наших членов, но тем не менее, городская избирательная комиссия вас предложила, кажется, председателя. <соц> <соц> могли могу просто рассказать, ну, вкратце, мы все представляли в прошлый раз. Конечно, конечно. Ну, в плане опыта, может быть, как в узком смысле, в плане опыта, да, как члена избирательной комиссии с правом решающего голоса не так много, но э, во время того, когда было наше, значит, вот собеседование в... Санкт-Петербургской избирательной комиссии, где, значит, соответственно, я общался и попросили меня председательствовать в данной комиссии именно благодаря наличию именно чисто юридического опыта, да? то есть я занимаюсь сам юрист по образованию, в 12 лет занимаюсь сложными судебными вопросами как судебный юрист, и именно вот поэтому меня попросили возглавить комиссию для того, чтобы обеспечить максимально с юридической точки зрения правильность всех процедур чтобы все у нас Здравствуйте. Здравствуйте. это кто у нас прибыл? Здравствуйте. Ну, Здравствуйте. с вами было даже собеседование мы мы соответственно в комиссию перед тем как нас значит, назначали то есть, естественно в санкт избирательной комиссии я общался, меня назначали не с закрытыми глазами, а бы кто именно вот как юриста Опытного с большим сторон работы. Что касается там вот каких-то избирательных вещей, то здесь у меня нет. У меня чисто юридический такой вот судебный опыт, в том числе и по избирательным моментам. Там не так много. Но тем не менее, вот, с этой точки зрения я буду предложенской э -э, избирательной комиссии в качестве председателя. Если у вас еще какие-то есть вопросы, более. Ну, сказать, что ну, просто в резюме, на то, что было написано, что вы наблюдали на прошлых выборах. Ну, вы вы... меня был, да, но, но членом, именно председателем или членом комиссии с решающим голосом нет. Вы только что сказали, что у вас был опыт и раньше ну, быть председателем, это... Нет, мне, я не сказал, что опыт, опыт председателя именно общественных организаций, да, в избирательной комиссии нет. А общественные какие занимаются? Обще... Просто я сам общественные здесь занимаюсь. Ну давайте просто мы с вами это обсудим сейчас, чтобы не углубляться после заседания. Потому что есть все-таки еще у нас повестка дня, да? <существует> вот. И поэтому давайте начнем э, с первого пункта. Я поставим прав... можем... на голосование, на повестку дня, утверждение проекта повестки дня. По я, да, ну давайте тогда, вот, как вы описали, еще раз я пробегусь. Первый пункт ⁇ информирование населения муниципального образования о деятельности нашей с вами об информировании членов комиссии о деятельности их «Морские ворота» значит, и о определении места проведения заседаний комиссии. Предлагаю в таком виде повестку принять. У меня вот вопрос есть. Ну давайте вопрос. По дозу. Поступившего проекта изменений в регламент. Uh, в принципе он вполне соответствует то есть почему первые два вопроса появились в повестке они были предложены на прошлом заседании да, если верим, были предложены проекта проекты решений и насколько я Смог понять, собственно, вот эти изменения в регламент, они, собственно, полностью повторяют те проекты решений, которые предлагались, пока это был по были, были другие решения. Если мы сейчас Просто углубимся мы не... вот в детали, тут я в двух словах, тут много пунктов, да, но в целом здесь вот первая часть, вот первые, по крайней мере, три пункта. Мы здесь дублируем положение закона, которые так прописаны у нас в законодательстве и смысл дублировать их ну, в регламенте, части, который является... Большую часть регламента. Начнем с того, что по поводу, по поводу какая отличительная большая разница между тем, что в первых темп пунктах... Да? Ну, по первым темпу давайте пойдемте просто... Нет, они а, просто связаны именно с... Давайте мы поездку подтвердим, мы уже покажем да, вопросы, про... Про, и про эти решения в том числе. Это то же самое, Нет, мы просто Нет, это не Нет, не, это речь идет о том, что вчера поступило, правильно? Да, да, да. А там, слышали? Слышали? Нет, это, об этом мы говорим. Да, да, да. Вот, по, по поводу пункта первого, например. Да, у нас даже... Объясню, есть такое у нас постановление правительства 69-е, можно посмотреть. Это об антикоррупционной экспертизе э, нормативно-правовых актов принимаемых. Посмотрите, в консультанте все это есть, там идет методические рекомендации к этому постановлению прикреплены, Все большой-большой-большой текст. Говорится про правовую дискрецию, про выборочное изменение объема права по поводу отсылочных норм, их избыточности отсыл отсылочных норм и прочее, прочее, прочее, прочее. Вот. В, этих, в, этих, собственно, в этом постановлении указано, что вот такие вот ссылочные нормы бланкетные, на которыми наполняются регламенты всякие разные, именно региональное законодательство, это является в том числе и коррупционным фактором, чтобы запутать в том числе тех, кто пользуется этим регламентом. Поэтому, например, конкретно я по пункту 1.7, 1.8, 1.9. Ну и дальше я бы я просто готов после, после заседания это обсудить конкретно, то есть по каждому пункту пройтись и аргументированно объяснить, почему я против, например. -а -а. я, я буду сколько, сколько членов комиссии вообще видело заблаговременно вот эти изменения, которые вы сейчас предлагаете? Да, сколько помню поступили, да, эти, они довольно поздно, да? Есть, вот, как да. мы можем сейчас это принять? если никто еще, я вот только сейчас увидел, перед вот. заседанием. Вот, принимать... Я просто, да, я бы альтернативу, например, по вот этому решению, по понятию, ну, я бы сказал против. Потому что у меня есть определенные вопросы, практически по каждому пункту. Ну, ну, если все, виде, есть Если я... Давайте таким образом определимся. У нас есть проект повестки. надо бы... ее утвердить. По поводу э, вот этого вот решения, я его тоже тут сейчас почитал. Я не могу с бухты Баракты сказать, что да, давайте принимаем или нет. давайте. Друзья, не... регламент нет. в прошлый раз принимали с бухты Баракты, разве не так? Не так. А как... Ну вы же за Фу. него голосовали сами. Так вот, голосовали все. В итоге, давайте, я Ну, теперь, ну, есть, вот, ну давайте мы начнем хотя бы как-то работать. Потом мы сидим, только разговоры, разговоры, пока дело еще не дошло. Просто дело в том, что первый и второй пункт, они э, абсолютно связаны, ну, в том числе и с этим предложением, которое... Так, мы готовы, смотрите, я, например, по первому-второму пункту готов, э, вот как я считаю, да, вот, у меня вот как это выглядит в моем, не знаю, сознании, вот по поводу первого-второго пункта то мы сейчас это с вами обсудим и пойдем к определенному мнению по поводу наполнения, собственно, вот этого информирования населения, информирования членов моей деятельности комиссии. И после этого мы с вами будем что-то делать, а не принимать, а не четвертым пунктом ставить в повестку э, внесения изменений в регламент. Ну, и просто, вот на, это... на самом деле мое предложение, собственно, не такое, поскольку, собственно, те. По первым двум пунктом это по сути и есть эти изменения я не вижу смысла их как-то отдельно рассматривать я просто конкретно в этом целом принять я опять просто, просто в этом вопросе считаю что можно посмотреть насколько я помню во-первых подождите у нас есть как минимум... Давайте пункты. начнем хотя бы воткнуться. Повестка, да почему углубляемся опять есть. в премии сторон по существу? По существу да, сторон, да, да, я встал да, на да, вопрос, вопрос принять повестку в исходном виде. Поддерживаем. По этой Там уже показывают Да, можем альтернативно проголосовать. Ну давайте голосовать по, предложенному, по предложенной повестке. И, и как я изначально предложил, уже после того, как мы всю повестку обсудим, решить, как мы будем вот эти изменения согласовывать. То есть Понятно, что нужно хотя бы посмотреть, проанализировать. То есть я посмотрел, что-то мне нравится, что-то нет. И принимать вот так пакетом все это я бы не стал. Все-таки сначала надо доработать, мое мнение. Поэтому я предлагаю проголосовать по имеющейся повестке, которую я озвучил. А дальше мы уже вернемся к этому вопросу. Давайте голосуем. Кто за предложенный проект повестки? Два, три, четыре, пять, шесть. Кто воздержался? Один. Против? Нет. Так, ну давайте тогда с первого пункта значит, об информированности населения муниципального образования морские ворота, а деятельности ИКМО морские ворота. Кто у нас выскажется по этому Есть, Можно, да, я просто скажу, чтобы там, первое первых заседание было вот, по, ну, по этим вопросам. Это были, ну как какая с вашей подачи, дайте на mm -hmm. вопрос, соответственно. Поэтому мне кажется, вы должны сейчас рассказать, uh -huh. что вы, вообще у вас, какая концепция uh -huh. именно у вас, и мы бы ее обсудили, может, что-то добавили, uh -huh. что-то убрали и, и приняли какое-то решение. Uh -huh. Это uh -huh. Предложение, чтобы мы не выбивались. У нас в прошлое заседание, на довольно-таки длительное по времени было, Мы, мы за составили. час пять минут уложили в прошлый раз. Давайте, да, ну, ну давайте, да, там старайтесь. Значит, вас. по первому вопросу, опять же, те предложения, которые я вношу которые сегодня, надеюсь, мы хотя бы сможем рассмотреть, они полностью соответствуют и федеральному законодательству и о том, что информированности не только населения, но и средств массовой информации. Поэтому все наши решения, изменения, да, они должны быть полностью прозрачны, открыты для всех, не только жителей муниципального образования, но и кандидатов будущих, депутатов, СВИДов, любой, кто желает ну, это, это, и смотреть информацию. Поэтому мы можем прямо по регламенту то, что. Ну я то, что просто я объясню, я почему так был вот сейчас против вот этого, вот, вот этого документа. Потому что здесь не все связано с информированием какая-то. Ну, все. И ну, все и далеко. Все, есть, здесь идет вот я говорю, по первому, второму, третьему пункту. У меня конкретно просто такая позиция, не вижу в этом смысла делать бланкетные лишние нормы, когда у нас это все регулировано. Отсылайте. Запутывать. Есть, я практика. Я Нет, есть практика, просто которая показала, что если их не прописывать, <с то <с есть, потом это считается, что можно их не исполнять. Ну как можно не исполнять, Далит, федеральный о, закон? Далит. Какая избирательная комиссия муниципального образования полностью выполняет все нормы? Но я не знаю, на да. да, хочется, да. ну все-таки, все мы коллективно это не позориться, а сделать реально что-то хорошую структуру, чтобы у нас уже еще примеры. Спасибо, можно перебью? Своей коллеги хотел бы сообщить о том, что на сайте муниципального образования, теперь справа в рубрике, как заходите, есть раздел «Избирательная комиссия». Там уже опубликованы принятые нами на первом заседании решения, в частности, что касается председателя, заместителя, представителя, секретаря комиссии. Там уже опубликован регламент, который мы с вами приняли, пускай не единогласно, один был, но тем не менее. Так что в вопросе об информировании населения небольшое информационное сообщение у нас уже есть. Подвижки, справа кстати, справа, э, справа на главной странице справа да, на главной уже положено в список членов комиссии там, я думаю давайте думать таким образом после после заседания комиссии я подойду сейчас к секретарю который здесь я надеюсь до 6 мы успеем справиться с этим чтобы он не ушел и мы этот вопрос решим чтобы вопрос списка членов избирательной комиссии с правом решающего голоса появился на сайте муниципального образования или в муниципальном вестнике да то есть само информирование должны все наши это решения публиковаться на сайте муниципального образования, в газете печататься, но и мы можем еще и предложить и вообще сайту администрации района, чтобы тоже вели некие информирования граждан по работе ИКМО. Всего ну, муниципаликов да. 6 в районе, поэтому. 7. 7, 7, да, извините, Кировский район, поэтому тоже можно было бы информировать. А конкретные предложения у меня изложены как раз вот в этом. Можете озвучить их сейчас? Вот. Где-то они были, да, еще тут? Так. Так. У меня с правками смотрят. У меня есть. Мы с одним посидим, нам надо было достаточно. Так, значит... <плотно> давайте с пункта четвертого начнем. Наверное, пункт третий тоже касается. Сейчас начнем сегодня. Ну, вот все наши решения, которые мы, да, говорит что они ну, дублируют, да, якобы, что их тоже надо размещать вот не позднее двух дней. То есть, мы сегодня, например, заседали, приняли решение, не позднее двух суток мы размещаем это на средствах массовой информации муниципалитета. То есть, двое суток, ну, такой срок. Но, насколько я помню, это надо, вот, опять же, буду уточнять, почему опять же я был против принятие в таком виде. По-моему, у нас идет размещение, вот вы меня можете поправить, потому что вы это знаете, не все у нас решения обязательно должны размещаться. По-моему, я читал, что все... Речь идет о решениях, связанных с организацией выборов, которые вы а заходите. Да? Да? да, вот я говорю, выборов референдумов, плюс на назначениях идут вот эти все вещи. И о выбытии членов комитета. Да, вот и, и вот, вот, вот Предлагается я. их в соответствии с с тем порядком, который предусмотрен уставом муниципального образования о, о публиковании о нормативных выходов правовых... их также публиковать У нас же 30-я статья вот, 67-го, я а, почему-то спрашивал, что может я не то не читал, 30-я статья о гласности, гласность вестницы комиссии. Да, да. она-то в принципе... Да, ну, да может, там, там не прописан вестник Амадских это это следует, в чем смысл? Это, это следует изложение. Так, значит, это вопрос касается публикования... Вам, вам вот именно срок важен, вот этот двухдневный? Нет, Или вот, в, принципе? Ну, в принципе? В принципе, в принципе. То, что не только вестники, но и на сайте они тоже появляются. Вообще информировать все наши решения, да, потому что... Вот я чувствую, что все наши решения, это уже формулировки, mm -hmm. которые мне... ...связаны. Mm -hmm. Здесь же mm -hmm. все mm -hmm. как-то mm -hmm. полагается. Mm -hmm. Я не против если там нету закрытой информации, персональных данных, то а почему нет? Все решения вот, а связаны с подготовкой к проведения... конференции. Ну это то, что с 10-й статьи следует самого да. закона полностью. А срок вы тоже оттуда брали или срок это. Так, без, привязки. Ну, в... без привязки. Ну, без привязки. Надо тогда говорить, из... два дня и сказать, рабочих или календажат, а там в период выборов не то, нет, выскажу, нет. Нет, да. а нет. Ну, это не выбор, это не на период выборов чистого решения? Да, да. Это непосредственно связано с подготовкой к именно. Вот сейчас мы да. собираемся по решениям, не связанным с проведением выборов. Там идет немножко другая, да, специфика, здесь я, я понял просто, да, И там сроки очень сжатые по всему, то есть важно, По сроку вот я просто предлагаю, вот именно срок, посмотреть, подумать... А, это устав, да? да? Посмотреть, подумать, какой было бы наиболее правильно установить адекватный. адекватно, в том числе можно мониторинг посмотреть, что у нас оборачивая комиссия, Образование других, ну какие вот ну, вот это два дня, это муниципальное образование Петергов, Хабаносов. Там вот по-моему, по да, по да? Да, там это. Венгерс. Ну, а вот Публиковать на сайте. Там, там по-моему, даже решение было отдельное там, по имейлу, по, по всему, я помню. Да. Потому что да, газета, она выпускается там раз в месяц, грубо говоря, да, а на сайте это тот единственный источник, который остается у всех кандидатов или у людей смотреть. Если мы затянем, то там у них, ну, например, депутат уже 10-дневный срок, ну, регистрации, подачи... Нет, не только на сайте, мы же в помещении обязаны тоже размещать, правильно? Где будет находиться избирательная комиссия? Мы во время... Нет, тогда вот, да, а во время, да. да. То есть, ну, какой-то некий вот срок такой определить, а вот локатив. Это мое предложение. Это, давайте ну, я просто одно ну, Все, сейчас ну, списком, да. Ну, давайте, да, то, что касается информирования Вот мы уже вот обсудили а, вот некий третий вопрос, который, ну, да, например. А -а -а можно принять решение потом, или в рабочей встрече, или потом... потом ну, надо да, к следующему заседанию подготовить уже согласованное так, предложение. Тогда иду. Следующее предложение по поводу поступающих, ну, например, звонят жители или кто-то, кандидаты, интересуются нашей работой или какой-то, нам нужно телефон выявить, и нужно обязательно, чтобы на этот телефон отвечал или передавали, тут же перенаправлялось к нибудь из членов с правом решающего голоса, членами КМО. И это нужно тоже в открытом доступе разместить этот телефон, куда могут ну, Я так понимаю, что вот телефон, который вы указали, это телефон местной администрации. Да. да. А, да. а понимаете, тогда получается, что должен быть дежурить, ну кто-то должен ценность дежурить. Дежурит. Во-первых, вот опять же, если так по дежурить, по вопросам, по связанным с непосредственной подготовкой, там дежурство предусмотрено у нас по закону. Да, в общем, у нас опять же, ну, опять же был, был, был, был, период, опять же, был также телефон, так же мы сидели на прошлых выборах с этим телефоном. Это ну, еще, слушай, так, а ну, еще момент в том, что, опять же, даже если не выборный момент, ну, в выборах сто процентов тоже тяжко загнули нет, Я имею в виду выборный период, это ну, просто только член справа лишающего голоса, чтобы отвечал, а не какие-то там тетеньки, которые говорят, да, а как вы по телефону определите, что это все с голосом? Нет, это, вы, например, меня до выборов, дай бог, еще пару раз увидите. Ну, вот так вот, на соседаниях, правильно там? Ну, сколько? Ну, вас с вами с вами таких еще. Я, если честно, ваш голос, ваш может быть, мы ну, запомнившим с вами больше общались? О чем здесь голос? Это вопрос организации нашей а вот это Телефон, который мы публикуем как телефон комиссии, да, в которой можно, можно будет связаться. Ну, это, конечно, будет актуально на период выборов. Ну, я предлагаю на период выборов, я предлагаю, претизирую. может быть, общем... немножко вот этот вопрос отложить к выборам, потому что вот. я, если честно, у себя в голове не представляю, какие будут, как это вообще будет. Может, технически, как, технически это практики, написать, как это вообще? Ну, я возьму Потому телефон что, и буду с ним ходить, может кто-то чтобы звонить секретарю комиссии. Я думаю, это будет вполне... Нет, просто у нас скажут, комиссии, это не комиссия, но на вторую. Мы что мы там еще до девятнадцатого года, подай бог. У нас присутствует пресса, у нас есть медийное освещение, поэтому... я, конечно, согласен, что этот вопрос будет актуален, ближе к этому. А сейчас тогда, может быть, момент с телефоном секретаря, хорошее продолжение. Ну, опять я, же, это вот секретарь, опять, его а заставить мы не опять можем. Опять же, а если честно, то есть, я его yeah. Ну, слушайте, <geht> ну, вы мне вчера позвонили после моего рабочего дня, и я вам ответил со второй секунды. И мы с вами все поговорили, я вам предложил это и думал вам перезвонить, я вам когда звоню, вы не отвечаете, то есть у нас с вами коммуникация-то У нас с вами коммуникация да, а хорошая, коммуникации коммуникации есть, идея. но я веду, если сторонние люди звонят, как они? Избиратели, да, Да, например, а избиратели Очень дают по месту нахождения, в данный момент просто избиратели по нахождения комиссии занят в да. подать документы будущие но ну, я говорю, что на данный момент просто сейчас я считаю, что это не нужно. Почему? Потому что если у населения есть какие-то вопросы, то они идут в муниципалитет, там есть нахождение этой комиссии. Это раз. А во вторых, ну к выборам, да, понятно, это нужно будет делать. это Я согласен. Может быть на сайте, на, в нашем разделе там кто, кто то хочет вот из, и вы ему в том числе разместить свои телефоны как членов комиссии. Членов это персональные данные, данные. Это, я не думаю, что это да, Но, выставлять важно. это не. Нет. Я предлагаю, что какой-то хотя бы один телефон, если хотите, я могу свой разместить, если хотите, давать секретаря да ну, кого угодно, Но ну, то есть, чтобы мог проконсультировать. Ну, я, 15. например, объясню, я на время выборов не против сдавать всем те свой телефон, но вот по специфике своей работы и прошлой, я знаю, как любят звонить людей очень много раз на мобильный телефон свой. Свои день любят в 6 утра, и в 7 утра, и в 10 вечера, а то в 3 ночи. Я вот, например, на данный момент был бы не просто ставить свой телефон, да, в за но не готов его оставлять еще на полтора года до выборов, чтобы мне звонили все морские ворота. проблем, я готов оставить, но... просто чей-то телефон, чтобы Выборы... могли жители даже и до выборов они имели связь хотя бы с одним кем-то. Может быть стоит межфутбольный период просто не делать такую. Голоса, а что вот по, по вот этому телефону муниципального образования с вопросами по выборам то есть будет разбирать на комиссии чтобы эта информация передавалась да перед это, председателем, это, председателем, это председателем. более да. Да. это вот да. я я за да вот абсолютно по такому вот да. ну если передавалось то есть это надо как-то фиксировать да какой-то журнал зависит нет вот, у нас будет -то объяснять то есть как-то происходит выборы выборные комиссии и ее график Его, ну он формируется что в ИК что в, ИК, что в МО везде и поэтому график графику дежурства есть ответствует в том числе и за телефонные звонки. Они сидят там, я не помню, с 10 полк сидели, до 8 вечера. Ну, как мы определимся. Время. Нет, это определяет. Э, это не мы определяем. время, Это за нас определяет время. Э, мы просто распределяем людей на дежурство. Вот. Э, таким образом, да, тут я, я за абсолютно. То есть давайте тогда подумаем, как мы это в итоге оформим да это да, вот. да и большая просьба просто будет э, на икмо когда вы пишете на почту вот, просто если можно делать это не в последний день уже даже меньше чем на сутки всем, даже, даже, так так я даже такой пункте предлагаю. Тоже. да да да нет, я видел, нет да я видел это, это более того есть в регламенте уже сказать, есть что да. вы там предлагаете? Давайте по решению. Угу. Да, я то есть, есть. есть мы на сайте разместим этот номер, там оставим информацию, как дозваниваться, как, чего, значит, и У меня будет вообще потом предложение, когда мы это все рассмотрим, забегая по первому, второму пункту, сделать, просто отдельное положение, просто по мотивам, кстати, Петергофа. В Петергофе есть положение то, о… Я понимаю, в Петергофе просто нет регламента, поэтому это не было оформлено. Не знаю, там есть отдельное положение, я видел, мне просто все понравилось, вот вчера я выбор посмотрел вот этих вот всех, вообще нигде больше не нашел вот этот вот email и прочее, то есть где вот прописывали. Шел только Петергоф, в Петергофе, по-моему, есть положение об информировании граждан и членов комиссии о деятельности ЭКМОФа, и вот такое положение, например, комплексное, было бы интересно, наверное, сделать дополнение к регламенту там было просто отдельно положить, там, давай, там две странички, три странички, которые бы описывали, четко вот это вот весь формат. Можно было бы, например, туда даже ставить э, вот, то, что тут первым, вторым, третьим идет, в э, соответствии с 59-м законом и 67-м законом, просто как-то это, ну, эти нормы, может быть, вытащить оттуда какие-то отдельные, потому что эту бланкетную норму, поскольку в вообще не видно, на тач. вот. А как-то это просто переработать, попробовать сделать, например. Там договоримся, в зависимости от даты следующего заседания, Опять же, там, Косимир может мне позвонить в любой момент, сказать, что я скинул эти предложения, я, там, не знаю, э, ну, вот я просто за себя отвечаю, почему я, э, э, посмотрю тоже, укажу, например, что вот здесь там согласен, здесь не согласен, отправляю, и, и смотрю, даже в городе делают эти пометочки специальные делаются, там, с комментариями, то есть со всем этим. А вот предлагаю вот так, он посмотрит, скажет там, вы посмотрите, скажете, а вот давайте вот так, как, например, по не, не конкретно, просто по положению, например, вот то, что вот я буду предлагать а -а -а. Потом после рассмотрения этих вопросов. Ну, вот я тоже поддерживаю в этом плане Сергея, что сделать это отдельным положением, чтобы не засорять регламент наш, где все подробно, то, что вы хотели, включить, описать, это, это, это положение опубликовать. Просто... Ну если вас смущает, что это регламент? Это будет, мучаюсь, нет, это будет просто даже, ну на мой взгляд, опять же, это просто будет даже симпатично с точки зрения того, что удобно. Вот, интересует информирование да, вот перед выборами. Не листать эти все 15 страниц регламента, которым сейчас уже 15 страниц. А mm -hmm. вот когда это вот оно положение, вот ты посмотрел в нем, что бах-бах, это я e 59, вот это игруется e e вот так, это вот так, это вот так. Классная справочная штука. Согласовать <соцентричная> со будет до я... Если вас пугает на Нет, это, это не вообще пугает, вообще просто, пугает, пугает, пугает. Просто, понимаете, люди будут искать им в регламенте эти положения, вычитывать, это одно. А когда есть отдельное положение, где у них сайт, почта, телефон, время, они взяли, там, ну, там сколько? Одна, две, три странички. И они там быстро ориентируются, быстро находят. То есть вот предлагаю вам работать вместе с Сергеем вот, mm -hmm. над вот этим положением и потом его принять уже mm -hmm. с ликом. И регламент мы тогда трогать здесь не будем. Давайте по пятому, да, тогда вот mm -hmm. читатый посмотрели мы? Mm -hmm. на да, пятый, да, считать mm -hmm. mm -hmm. Да, пятый это предлагаю, ну, во-первых, имейл опубликовать to. на сайте, тоже uh, сайте муниципалитета, ну и все поступающие письма по имейлу перенаправлять всем членам. В принципе, тоже тут я вот опять же аналогично телефону, я считаю, что к выборам, да, здравая мысль, потому что живем в 2017 году, и почта, она не всегда, так скажем, оперативно Оперативно да. и доходит. До то есть, к выборам, да, я в принципе за, так. За... С адресом электронной почты, то, что, то, что вы, вы, вы говорили о технических трудностях идентификации ответов. С почты, по эти все ну, я, понимаете, я тут какой вопрос у меня по почте возникает сразу. А, опять же, исходя из, просто из практики работы и в муниципальном образовании, я там долго разработавши, все ты видел, люди пишут очень часто бесконтрольно и очень часто заставят эту почту различными обращениями, и нужно характера, которые нужно отвечать чьи-то 30 дней, потому что они на специальную почту. У то -то есть как не вижу в этом смысле, исходя из того, что у нас все члены комиссии то есть мы, мы просто создаем здесь находятся. А ну я, раз, считаю, их выборам, э, все нет, все я считаю, что к выборам нет, я считаю, что ничего не с тодаем. Заседание открытое, заседание у нас ублоковывается. У нас вот смотрите, то есть у вот, нас каждый раз приходит. Два раза, два, два, два раза попали. Мы на самом популярном вообще в городе. Никому не ходят так. Вот, как нам. Поэтому здесь я ходят. В теке? Ну в Тике-то понятно, но в экмота вот, еще и в округе, в одном из самых маленьких городов. Вот. Ну, опять же, можно будет это как предложение рассмотреть. Вот я имею в виду, вот эти вот положения в это, можно рассмотреть, да. я Тут у меня конкретного нет, там нет, но я считаю, что это все нужно делать к выборам. Однозначно к выборам. Если... Разместить-то можно на сайте адрес электронной почты. Просто сейчас сделать на этот счет отдельные изменения в регламент, я думаю, тоже прежде времени. Почта ну, нам, можно. пожалуйста. Просто... Нам надо тогда отработать будет более детальный mm -hmm. механизм фиксации, получения mm -hmm. обращений, да, чтобы как-то что взял письмо, пришел и удалил там в корзину, и все, как потом разбираться, когда что получится, не получится. То есть это должен быть какой-то, как я не специалист в компьютерных программах, какой-то робот, который фиксирует, ждет обратное уведомление ну, с, с номером, с, там, с, с фиксацией. Это довольно сложно. Короче, всего... Я ну, Кто это будет секретарь, например, да? Это автоматически. Опять же, есть дежурство перед выборами, в выборный период, который это все осуществляет дежурные комиссии. Все это фиксируют, все это смотрит, все это Тогда можно есть, Ну, просто я Что, вот человека, который, который будет сидеть. Мне, мне просто кажется, коллеги, надо понимать вопрос самообразности сейчас. Да, есть, мы сейчас 17-й год, мы сейчас в сентябре 19 понятно что перед выборами весь механизм Но, будет мы и, мы с выбор, с почтой, и с дежурством и с например, как э -э референдум местный житель решил обратиться в комиссию как ему подать заявку на референдум ну, адрес указан у нас, приглашен. У вас шестой публикован? У нас, да, размещение, на сайте все публиковано. Вкладка есть. То есть -то, как где -то, найти нас где здесь? И и, сидите, еще, еще вопрос остается, знаете, вот идентификации конкретного заявителя. Мы же там подписи не видим в большинстве случаев. может быть просто текстовое письмо без, ну... А закон так предполагает, что его текстовое письмо mm -hmm. без подписи. Ну вот, и, соответственно, нам тоже будет э, сложно достаточно фиксировать факты ответа, да, там, получение, кто, кто чего там. К выборам, есть, да, надо, как бы детально посмотреть вопрос с предложениями, просто от нас, от вас. Давайте и... тогда, может быть, как, вопрос почты тоже мы включим вот в это положение. положение. Да, я пропагаю, тоже не, абсолютно это должно быть Но в положении в этом. помимо, помимо положения регламента я бы все-таки предложил сейчас адрес электронной почты все-таки опубликовать. Опубликовать без. без я там да, да, да. Я думаю, что на сайте это можно, наверное, сделать технически, да, просто указать в одном из разделов. Да, я думаю, что мы поговорим с людьми, которые сайт придут, мы попросим указать контактную почту, по которой в случае чего могут обратиться, попросить контакты или еще что-то. Я думаю, а это будет. будет вообще оптимальный вариант. Да, да, да. Нужно да, будет кому-то личное да. общение, встреча или еще что-то. Я думаю, каждый из нас пойдет на встречу в вот такой истории так, шестой. Ну, шестой я считаю, что нет. Почему? Потому что это 67-й закон напрямую, этой это статья. Я даже это помню строчки сегодня, что я видел. Состав. Из ну, это как бы смысл в этом какой. Тогда это, я тоже. Это 67 закон, это методические понимала. рекомендации, это питерский закон. Кто-то ну, 346? Да? Это везде уже, по-моему, Избыточно настолько, что. Ну, у нас сейчас опубликован состав? Дело, дело в том, что у нас да, сейчас, сайт, это, это же шестой, это состав избирательной комиссии Там просто публиковал. технические, технические, От, отличие просто. Вот да. так с... есть в регламенте избыточная эта норма, но я предлагаю ее, дополнить, конкретизировать, что на сайте это тоже вот размещается, активизируется и все. А, вы просто хотите добавить, что этот папа, сайт и в разделе избирательной комиссии? Да? Да. Ну так это там и будет вообще публиковаться? Ну, да. Как измерить хотите? Да, конкретизировать. Давайте также Потому все это включим в положение. Точно, а избыточно, да. если она дублирует норму закона? А если mm -hmm. это конкретизация mm -hmm. что конкретно где и то, что там должна быть актуальная информация, то есть если кто у нас вышел, кто-то перешел новый, но мы Но обязаны публиковать эти сведения, нам да. не деться никуда. Ну, мы ну, можем ну, это включить ну, в эту норму также положение об информировании, 4, что 4, такие 7 вопросы... заменить слова, исполнение поручений председателя. Нет, мы ну, сейчас это по повестке говорим, или вы хотите... Это седьмой пункт. Нет, нет, по повестке, по, вот, по, по информированию. По информированию, по информированию. А, нет. А, все, да, то есть на этом мы ставим точку, все. Да. А, я думал, что там, а больше да, там это, что нет? Да, это да. мы уже после остального, после, после 6-го мы, мы с вами уже... Сейчас, первый, да, да, да, да. Давайте тогда так, у меня вот проект решения по данному вопросу повестки дня, не знаю, если подержите коллеги, то вынесем его на голосование, принять информацию, которую мы сейчас обсуждали, к сведению, и по вопросам, которые здесь обсуждались, да, я думаю, каждый... Направить вопрос, предложение, да, соответственно, в адрес избирательной комиссии мы здания «Моски Ворота» по... Подготовки комплексного положения об информировании населения, муниципального образования «Морские ворота» и членов избирательной комиссии «Морские ворота», о деятельности избирательной комиссии муниципального образования «Морские ворота». Ну, вот у меня такое? такое предложение. Есть, это себя? Ну мы в адрес да, себя да, да, да, значит, на почту и... случаях там, дается рабочая группа, желающий кто хочет этим за -за... заниматься, это будет было бы более. Ну давайте, давайте создадим. Не, я на самом деле э... в этом плане тут думаю, знаете, каким образом, что Момент, есть, человек, моменту... мы мы мы должны что-то сделать, да? есть. То есть это если бы мы отправляли какой-то другой орган, да, который спихнуть на него эту задачу, да, это еще как-то ну, то есть вы предлагаете а просто мы, а допол... сами дополнить сами... это решение, в том числе и тем, чтобы создать рабочую группу по, дан... по подготовке данного положения. Да. А, что, мы возможно... Не, не, не направлять вас. Это не абстрактно, понятно. А то, понятно. Мы... А. А. И поставить срок э, по работе, соответственно, этой рабочей группы по подготовке этого положения. Так как вот у меня тут уже от меня просто убедительная просто просьба, не знаю, как у другие, потому что мне кажется, что все работают, да? тоже только комиссии-то не занимается. Поставить срок на подготовку этого положения 2 месяца. И через два месяца собраться снова. Сам спешить вообще некуда. Да, вот так вот каждые две недели я не готов вообще, потому что там два часа уже ну, Давайте срок, персонально я... тогда определимся, кто. А, кто а, готов в состав рабочей группы войти, наверное, сначала пожалуйста. Значит, да. ну у вас предложение мое, значит, я. Я. я. я тоже и... есть желание Давайте я сейчас тогда зафиксирую. У вас получается. Ну, Четыре человека, да, по фамильному. давайте всех пометим по протоколе, да, чтобы это было отражено. Получается, три члена с правом решающего голоса, Вранский, Красивый, Христов, Иванов, Сергей Сергеевич, Дятов, Виталий Рогович, в хронологии поступления, желание, заявок, и с правом совещательного голоса, Чипига Евгений Александрович. Ну, давайте проголосуем, срок два месяца, персональный Кто, состав да. Кто за состав данной рабочей группы пош... голосуем. Ну, давайте, да. Да. А кто выдержался? Нет. А, ну все, да. Ну, значит, и в таком порядке группа работает. Чуть двух месяцев разрабатывает предложение, потом, ну, соответственно, мне как председатель тоже я прошу меня в курсе держать, да, там, как, у -у -у. чтобы я окончательный вариант уже увидел, чтобы тоже понимал. Может, у меня какие-то будут предложения, так уж в качестве председателя рабочего. Посмотрим. Все, это вопрос проголосовать. Давайте к следующему. Да, можно Вопрос. Отойти. Вы проголосовали. Мы проголосовали рабочую в данном момент рабочей группы, но мы не проголосовали за решение. Предлагаю вариант проекта ну, решение по данному вопросу. Пункт первый понять информацию к сведению. Пункт 2 создать рабочую группу по разработке положения об информировании членов членов комиссии избирательной комиссии муниципального образования Морские Ворота население муниципального образования Морские Ворота о деятельности избирательной комиссии муниципального образования Морские Ворота назначить руководителем рабочей группы это слово председателя кого значит, ну давайте заместитель вот Сергей Иванова Сергея Сергеевича и Подготовить проект данного положения в течение двух календарных месяцев. Ставлю вопрос на голосование. Кто за? Единогласно. Единогласно. Переходим к следующему вопросу. Об информировании членов ИКМО «Морские ворота» от а деятельности «Морские ну, ворота». Тут это... тоже предложение от меня, извините, будет. Так как мы приняли пунктом первым решение, которое только что только что говорил в том числе об информировании членов футбол ворота, то я думаю стоит объединить первый и второй пункт как вы считаете вообще то есть у нас лишь положение будет об информировании населения и членов футбол я предлагаю исключить тогда пункт второй с повестки в данный момент и просто не голосовать, не осматривать этого вопрос. то есть мы уже... информирующие членов четко вот как было информирование на сегодняшнее заседание, это очень правильно, и так и нужно, то есть уведомлением через Смс, и даже, по-моему, поступила и сама повестка да, да, встречи. Поездки звонили мы вам, да. да <режит> ну, есть, э секретарь в этом отношении просто. Ай, большое спасибо шикарно. всем, кто ответным сообщением прислал, что получил немножко. А это Да-да-да, можете записывать. Ну, я думала, зап... это он. Я-то звонил просто перед подготовкой, Хорошо. просто до То есть, информировать э, членов э, ИКМО первое, то есть, У -у -у. что именно по второму вопросу. Если мы по первому сейчас закрыли уже, У -у -у. то ко второму вопросу. Ну, давайте, по второму давайте вопросу, это, бесит, я не вижу способ. Обсуждать. Потому что мы внесли, вносили дни, позвали тратившую силу в прошлое положение и новое утверждали. Там пунктом говорится о том, что за 24 часа до начала заседания и то, что смс мы это, в принципе, сделали. Это регламенте уже есть в нынешней акции. Поэтому вот я подсустроен если какие-то... в том числе предусмотрено включение повестки в этом да, в принципе, поэтому по... и повестка пришла, по виски, и... Да. Ну да, это пункт 5.6. Да, пункт 5.6 регламента в этом плане, ничего нового-то нет. Или вы хотите что-то добавить еще? Повторяю, если просто что-то добавить, то... В рамках рабочей группы можно в положение включить, потому что там положение, в том числе, об информировании членов ФОФМО. Где у нас -то? это то же помнишь? Тоже самое можно. Да, там, да, там да. довольно... Да. В, этом, в этом предложении, которое по регламенту, там еще довольно сказать, хорошо компонентизировано, как... Эм, девятый пункт. Да? Да. То есть, Члены комиссии приезжают из этих непосредственно наседаний комиссии. Короче, сообщения по указанному именно набору времени и места. Это у нас есть. Вот это, у нас да. В частности, есть, вот... Ну, здесь предлагается просто другая редакция. Ну, а вот я это, просто вот это данные редакция, это вот, мне, например, то, что возник, у нас сейчас в регламенте, да, по СМС, вот, знаете, какая. То виде. что вот у меня, принципе, я, я потрос, думаю, что не сильно вот, там особо отличается. Вот данная редакция, которая предлагается принять, да, вот эти, ну то что мы потом еще обсудим, она, например, не предусматривает введение до введения членов Экмо проекта повестки дня. Если все решим проект решим СМС. Нет, так если мы предлагаем заменить третий абзац пункта 5.6 редакции, то мы исключаем то, что у нас есть сейчас. Потому что из-за вас вообще никакой Да, мы наоборот только лишаем членов ЭКМО возможности знать, что будет на заседании. Потому что вот, вот данная редакция да, не предполагает проектов. Проекты, проекты, проекты, проекты решения, А как они? они понимают, как, что будет в повестке? Ну в, принципе, я... ну, в принципе, я считаю, что, я исходя считаю, из того, я... что мы отправляем повестку дня, и исключать то, что мы отправляем повестку дня и напоминаем людям, какая повестка дня, Я не а, вижу я... в этом вообще ничего плохого, да? я... Я... Я... Я... Я... В общем, я да, согласен, я можно, можно оставить пров... ну, рассылку по ну, ну, Сейчас нет. достаточно подробно вопрос в регламенте отражен, да, то есть я mm -hmm. не вижу смысла mm -hmm. mm -hmm. этого... да, то есть Можно yeah. этот продублировать в положении, да, еще часа, раз? Да, ну, нужно в это положение опять вносить. Не, ну можно, потому что это касается информирования членов. В текущем регламенте нет того, что помимо поездки высылается еще и решения, с которыми, если что-то уже готово. На... Поэтому, насколько решение, насколько я могу, в течение не... этой дни мы обязаны рассылать, исходя из методических рекомендаций ЦПРС, о проведении комиссии, комиссиями субъектов Российской Федерации и мусульманского образования, соответственно, и заседаний. Там указано, что проекты, о, решения, направляют те в ней Насколько я помню, мы на второй день направили все решения всем членам комиссии, подписанные, помнишь? Да, да, да. Вы, то, мы Помните, мы с вами, Виталий, как вам подъезжал, подписывал, что вы были председателем на заседании? Это после заседания. После заседания, да. Он поп... И в течение трёх дней они были направлены на почту. А я, я имею в виду... Думаю, иду, а, проект-решение. Проект. Проект. Решения. Да, проект. да, вот проект как решения. сегодня я вот предоставил некий проект-решение, ну, в таком же плане, чтобы мы просто голосовали, ну, могли с одной стороны ознакомиться с тем, что мы можем собрать, с другой, сразу ну, голосовать и готовым подписывать. Так, что, раз в, раз в таком расскажу. формате я понял. Как бы, проект-решение по СМС высылали? В принципе, в том, да. Не-не-не. Имеется в виду, что? Вот в органах собрания как происходит? Перед заседанием любым? формируется ну, повестка дня и готовится проект решений. Проект решений отсылается всем неподачным ну, коллективным органам собрания, соответственно. И ну, они с этими решениями, соответственно, видят это дело. То есть, да, здесь, наверное, здраво, мне кажется, можно будет а так. куда отправлено, Электронную почту? Которую указали, ну, да. Ну, да ну. Член комиссии Комиссию указывали, указывали по-моему, в... И сутки? Не Но лучше бы не почту, сутки, да. лучше бы, если проект большие. Нет, сутки почему? 24 часа как раз у нас указано по информированию. Ну, это как, как минимум. Как минимум, как минимум да, да. сутки, да, то есть здесь. Хотя бы. Ну, ну опять же, да, это имеет смысл положения. Вылагайте, да, на рабочей группе, давайте это обсуждать. Ну подготовьте то есть, уже свой проект вот этих изменений в рамках э, положения. Да? То есть, в принципе, я так понимаю, что никто не возражает, да, против. Э... Ну, надо будет осмотреть как бы подумать, как например, ну, описать, ну, может, проект и... это правильно, описать. Так, ну ладно, с этим тогда понятно. Это опять же мы Подождите, непонятно. Давайте мы по второму вот такому ту же самую группу продолжаем а я просто считаю что мы же как приняли решение по прошлому вопросу что мы создаем положение общее и об информировании Чем населения понимаем, и членов фармок ну, да. поэтому новый ну, ну, а, ну, ну, да да еще да да да да да да да да да да да да да да да да второму вопросу тогда да да к сведению такой проект решения, потому ну, да все, да кто проголосовать, да в рамках, да в рамках да да да да да да да 6 да? А 6 там? Да, Третий да. вопрос. Ну наверное, тоже, да, плюс 7 По третьему вопросу, в чем, значит, в прошлом у нас было больше людей, и здесь, ну, уже было душно, и негде было поместиться самолет. Мы А было? сколько было людей? Семь членов. Семь справа, три депутата было, еще двое два представителя СМИ. Ну, да. то есть уже здесь места не хватало. И а в процесс предвыборный это будут и кандидаты, это будут и наблюдатели, и кучу всяких людей. Мы предложили направить а, а, письма, обращения к директорам детских садов и школ на территории муниципального образования, чтобы они нам предоставляли помещения, где мы могли собираться, а, ну, чтобы было больше места и проводить там мероприятия. Безвозмездно. Вопрос в том, что у нас с детскими садами проблемы-то У нас все эти агитационные мероприятия, да, и убранные. У нас они на территории садников и школы запрещены. Ну что проводится, я. Да, я прекрасно понимаю вас, но беспокоит школы сейчас, особенно в школьный учебный год. Нашими встречами там. Не вижу смысла. Раз. Потом второй момент по поводу этого всего дела. У нас адрес комиссии. Да, я. Сейчас. Адрес комиссии у нас зафиксирован в регламенте, да, это, простите, не России, поэтому я такой... Вот, да, Канонецкий остров, дом 8А, это по месту нахождения 2 В-третьих, как бы тут, на мой взгляд, есть такое логическое противоречие, мы хотим, чтобы ну, у нас как-то наладилось отношение, ну, взаимодействие с населением в плане информирования их о заседаниях комиссии. И переносить это все всегда в разные места. Раз не вижу в этом смысла вообще, это убивание. Ну, -то, То есть как бы, ну, кто, кто, кто где приютит, как бы довольно-таки тяжело это ну, как сказать, отследить, где мы заседаем. Это какая-то коррупционная составляющая здесь наблюдается определенно. Вот я сейчас перешел на эту улицу, сейчас на эту, сейчас на эту перешел. И никто до меня из населения в итоге не дошел, потому что очень плохо, ну, не отследили, собственно, это все передвижение наше. Это два. В-третьих, э, такой момент тоже, то есть, ну, все понимаете, что муниципальная власть, она наиболее близкая власть к народу, и если население куда-то и приходит по каким-то вещам, в том числе и выборам, связанным с КМО, то оно логически приходит сюда, и собираться нужно, конечно, здесь, это как раз та самая открытость и гласность комиссии. Это мое личное мнение, я просто так считаю, но это просто более правильно логически. Тем более, есть пару моментов, как, как секретарь здесь уже скажу, что у ну, нас документация у нас сеть находится тут, печать находится тут, потому что мы с собой не можем никуда да, соберечься. Есть нюансы, конечно, у нас по, по регламентам, mm -hmm. данным действующим, которые мы принимали, предусмотрено проведение, возможность проведения выездных заседаний в да, случае необходимости, как, да, я думаю. Может так. быть, какие-то знаковые вещи, которые действительно ну, мы будем понимать, что это привлекает внимание огромное. Ну, например, когда будем рассматривать да. решение регистрации кандидатов, да. там понятное дело. Там, там может быть что-то, да, мы можем с вами придумать. Это же есть, в принципе, возможность такая в регламенте, поэтому... Ну, можно я скажу да. по, по своему собственному опыту? Я работал в этой комиссии в прошлом составе, и во время выборов, и вот в это помещение все кандидаты, то есть все кандидаты, которые которых в один момент... Наверное, не в, это помещение, в, а в этом помещении, а то было во время выборов. В, в соседнем уединении. Тот еще меньше. А, Честно, да, да это Человек 20 было за раз, Только кандидатов. Угу. Помимо комиссии, естественно, они здесь, комиссия. Вот, то есть это вот довольно жестко. Вот в этом происходит. плане а я говорю, что я тут вот, по позиции вот что вы сказали да. недавно, что как когда регистрация а, кандидатов да, выборы, выборы, стоит, а возможность, да. то есть это есть, в принципе, там можно будет уже конкретно перейти, да, когда мы сложно. будем видеть определенные трудности с этим, можно будем собираться с с вами часто, и это решить. Можно коридор. Но это тут вопрос уже не к нам все-таки, это вопрос муниципальном не образования. Не да. Нет, просто это вопрос в том, что. что мы не должны мешать работе муниципального образования. Мы все-таки. По поводу участия в выборных цифрах, у меня тоже был опыт, и в муниципальном образовании, где кандидатов было не 20, а 120, а помещение было где, где... 20 это за раз регистрировали, а несколько выселений да. и, тоже да, было... и, видится, по 20 заходили, да? Да. А сколько всего? Просто я, я сталкивался с таким, что э, в муниципальном образовании, где там было больше 120 кандидатов, больше... 120. У, меня, у нас здесь тоже было несколько десятков а и помещение было буквально как вот стол, сидит. это без, без всего, я с этим столкнулся, знаю, что это такое, поэтому... Нет, ну нам такого не надо, просто я к тому, что у нас прописано местонахождение комиссии, да, в юридический адрес здесь, и также указано в регламенте, что мы можем принять на любом заседании комиссии решение о проведении заседания в любом другом месте. У нас в этом ограничении никаких вообще нет. Просто заранее вы разослать предложение директоров школы. У нас были варианты, понимаете, что мало ли что, чтобы мы знали, что... В и в части второй заложено. Подожди, согласно уставу, да я принес, оригинально надо вернуть, с правоками это не надо делать. А мы вправе обратиться к главе муниципального образования, чтобы она посодействовала нам в места. Я думаю, главы муниципального образования, контакта с образовательными учреждениями, они более чем налажены, Опять, в случае да. необходимости, когда мы с вами остро поймем по вопросу повестки дня, по проекту, да, если мы будем в этом нуждаться, мы сможем обратиться. Только мне кажется, что было бы логично, если вы изнаете сюда, наверное, проводить его в рамках муниципального образования, не ездить. Администрацию района или еще куда-то, а да, я там, думаю, там против. Вещение хорошее, но, но, тем можно... не менее, это, ну, к сожалению, никакого отношения прямого к морским воротам. Mm -hmm. По данному да вопросу просто я даже вот мы просто могли это... ну хорошо даже если направить обращение mm -hmm. в адрес главы э, муниципального образования, чтобы у нас хотя бы было запаски неких резервных помещений, где вы могли. Задать... Ну, на одного хватит. Ну, Понимаете я... просто то есть муниципальное образование вот. Вот я не с морских ворот, я так понимаю, вы морские ворота здесь хорошо знаете, вот весь этот токов. Я по нему прошелся в первый раз, когда я здесь был, мне хватило 40 минут, чтобы все это обойти конкретно, то есть как бы по каждому, по каждому дому пройти, посмотреть, что, что где и как. А, тоже нужно понимать объем возможностей у если это, миссия, да, если а? это Если это Камневский остров. То это школа, не только школа, а если Не только школа, жизни, это, школа это еще есть подростковый молодежный клуб, который находится совсем поблизости здесь. Плюс ко всему Новый детский садик, который все надеются что жителе морских воров, что сентября начнут работать. А, но, ну, тем не менее, просто как бы возможности есть, в том числе например, Ну ладно, ну, это, это просто выбор на ПАЮ, да, но не злоупотреблять этим сейчас, я имею в виду yeah. вот так. Сейчас что, специально что-то что менять? В этом меня. Нет, как бы, это есть в регламенте пункт 1.6, все это Заложено и так, что, как правило, по месту нахождения проводится не может быть решение о военном заседании. Поэтому здесь, в принципе, я и предлагаю в решении по третьему вопросу, потому что оно должно быть у нас каким-то, э -э предложить, собственно, считать место нахождения комиссии город Санкт-Петербург, Кировский район, Коногерский остров, дом 8-А, и вторым пунктом признать, что заседание комиссии проводится, как правило, по месту этого нахождения. И комиссия вправе принять решение о проведении выездного заседания. Ну, ну то по, по сути мы. Да. предлагали обратиться к органам исполнительной власти, чтобы она заранее а, а, адрес какие-то, ну, ну чтобы у нас были резервные сразу варианты и мы понимали, если у нас, например, ожидается там, 50 человек мы могли бы там следующее заседание провести в школе. А смысл следующей школы, если на, у нас на, состав вот не изменится? смысл следующего, школе нет. Нет, нет. нет, следующего нет, я имею в виду. А на выборах? Нет, на Но в период выборов, то есть, тогда да, конкретизировать надо, надо, надо. На да, период выборов. Ну, опять, это, это в втором пункте, в принципе. Зачем ну, даже... он обязательно прописывает, что мы обратимся Давайте, к председателю, ну, толму в американском праве договора. Каждый, на каждую ситуацию не предусмотреть же, не прописать пунктик. Так нет, мы же Есть? Знать, эти у ситуации же. Нас... То есть, абсолютно все ситуации знают, поэтому мы понимаем... Я да, так же, пусть так же работал, понимаете, а все приходят, ситуации тоже знают. Мы, знаю. мы, мы понятны, я же не спорю. У нас есть возможность организации выездное заседание. Мы договорились, председатель, как бы с чего поднимается она этот вопрос. Значит, все? мы, грубо говоря, определяем адрес постоянной комиссии здесь в муниципалитете. И, и оставляем за собой право выездного совещания. Но выездное совещание мы можем тут же в том числе уведомить предстоя, э, ну, предстоящих э, э, кандидатов, что у нас еще есть резервное помещение здесь в школе, потому что есть некая, ну хотя бы предварительная договоренность главы давайте, давайте сначала с главой муниципалитета поговорим, выясним, есть возможность. Мы же, ну, для нет, этого и будет. поднимаем угу. этот вопрос. Ну, обратиться с этим вопросом, да. да. Можно обратиться, задать вопрос, Это чтобы вопрос. они подыскали. Этот вопрос, э если у нас заранее будет там еще две площадки, объясню. и будет это, ну люди Нет, будут на нее, а я я я поймите просто тоже вот такая ситуация динамическая. раз зарегистрировала 120 кандидатов, в следующий раз может зарегистрироваться 20 кандидатов. Ну что мы с вами в 2017 году опять же, вот я не представляю, что через полгода будет, все так меняется сильно. А вы, и, а вообще, а вы загадываете, тому, да, тому, да вы загадываете так на два года. Я предлагаю, то вот есть эта возможность, она и есть. Если мы с вами поймем в семнадцатом году, ой, в году, что у нас такой в кандидатов, то понятно, что мы обратим, это просто, ну, это нормально, логично. это логично будет, что мы обратимся, и, как вы помните, сейчас Елена Васильевна в отпуске, насколько я понимаю, да, находится, она на прошлом заседании присутствовала, и вот из личного разговора я помню, что она присутствует, собирается и дальше на этих заседаниях, поэтому и контакта с ней, в принципе, есть и у нас, и у вас, и депутат тоже ничем, кто который вас направил. И план муниципального совета может всегда с этим обратиться. Между... А сейчас обращаться, понимаете, какая -то то это какая-то ну, да, глупость. Вы пойдете есть... на работу и скажете, повысит ли меня через два года. То есть вам скажет, да, повысит. Не, ну просто сейчас помещение два, два года скажет, есть, потом учишь, иди, а потом через Иди да, как бы. Также это просто никаких рисков каких-то, о которых вы говорите там, что вот там что-то не заложит, что-то не сделают. Тоже это не, не избежать, потому что в 2017 году, там через 30 дней ну, ответит нам, пойдет ответ. Да, будет помещение. А в 2019 году также ответит я, ну, тоже должен понимать, что помещений нет. Так, в 2017 году было, да, а через два года не стало. Ну, да, то есть так не далеко. Назад, нет. Это кажется, смысл, да, какой-то. Ну, обратились мы, да, здрасте, да, будет. Давайте тогда, может, скажите, давайте, давайте. Решение, да. да, зафиксируем, то, что было предложено. Постоянное местонахождение, мы фиксируем по данному адресу, как у нас Ну да, у нас вот прописано это. И фиксируем возможность проведения по решению комиссии выездных заседаний. Мне кажется, это оптимально. Поднять вопрос данным членам комиссии с правом решающего, свечать могут. мне кажется, не вижу здесь никаких проблем вопросов. Да, ну, да. ну давайте, да, тогда вот таким образом. Как у нас есть в регламенте, мы как это к сведению принимаем. Но ну, я цитировать опять не буду в третий я раз в регламенте. Больше. Кто за? Кто а. против? Поддержался. Один. День. Ну и вопрос такой, но в в повестки его нету, в принципе. В следующий раз я предлагаю собраться по итогам деятельности рабочей группы. Сейчас у нас 11 августа, давайте где-нибудь мы с вами в октябре, октябре собираемся, в середине октября. Как вам такое вообще предложение? Нормально, как мы определим дату, сейчас соберем. Давайте, Да, сейчас определим дату, может быть. Тяжело. А, ну, тяжело, тяжело, тяжело, тяжело. Очень тяжело. Так, сейчас затвору, наверное, не знаю. Ну, пятница, опять же. Пятница 13. -е. Значит, у нас до Давайте 13. Нет, Такое предложение есть. Так, последний. А летники. он не и будет... Подождите, Ложите. октябрь 13. Смотрите, у нас до 11 октября у нас рабочая группа должна принять некое, некие решения, да. проект решений, которые мы должны тут же после этого можем обсудить. Тоже 13 можно, можно 20 октября. Ну, сами в идеале должны будем подготовить. Нет, 13 Сейчас посмотрите, у кого получается, не получается. Вот а мы на всегда день. в пятницу будем собираться? Вы я просто просите, мне меня... не обязательно. Мне 24, 24, 24 больше мне нравится день, а, чем пятница. Гораздо ну, да, как, в среду, просто в пятницу, Здесь в понедельник. В понедельник не хочется, в понедельник день тяжелый. В пятницу, в 16 часов мы собираемся, я бы уже в три часа с большим дороги уехал на дачу. Когда в пятницу? Да, вот в три часа я бы уехал. Я могу себе позвонить. Может быть, если будет Ну Давайте так, ну за два месяца раз-то можно проехать. Ну, уж, так уж есть. Если... Ну, ну, ну, ну, ну, не поедет Ну, не поедешь, <связан> ну, да. ну, формы не будет. Ну, ну че? Посидим, обсудим, разойдемся встречать в следующий раз. Ну, так, просто мы совсем не доберешься. Я просто не знаю тоже. Ну, у меня по дельке по пять это, это тяжко все тоже на ну, да, неделю вообще очень Нет, давайте поступим таким образом сейчас просто будем ориентироваться на 13 октября давайте. а там да. уже как председатель комиссии скажет как да, решит да. собрать. может быть будет небольшая корректировка но Хорошо. мы ориентируемся 16, есть может пораньше может может да нет, нет я ездить, вообще предлагаю чтобы нельзя. это было вообще вне рабочее время мы все работаем Потому что да есть, тяжело да. уехать очень тем более от центра до сюда два часа ехать и так как бы давайте, давайте 5 часа. 5 часа. Давай 7, 4. 4. не бы ну да понимаете мы э -э. тогда будем ограничены то есть все-таки 4 часа мне кажется оптимально у нас как запас какой-то есть они а в ну давайте так, 16 часов числа да, предварительно, да, потом все обзвоним, проинформируем посредством СМС. Ну, предварительно, кто за дату? Тебя 16.00, не знаю, все за, единогласно. нагласно. Так, ну что, есть еще какие-то вопросы? Так, за счет рабочей группы мы сейчас будем обсуждать? Нет, я предлагаю, созвонимся, можно просто уже... В частном порядке на следующей неделе. Вот, себе, Сергей, пересечем... ты как председатель рабочей группы. Вы гарпи, вообще обитаете центр города? А вот тоже. А? <плеско> все подрастно. А, на Не, ну, в принципе, просто остальные, которые касаются нерабочей группы. Да, там да, да. Просто уже можно. Ну, давайте, все, до свидания. Мы, мы надеемся, мы... да, да, может, пересечемся, но, чтобы...